Актуальное предложение, скидки, подарки вы можете увидеть под видео. Интернет-магазин Спортник представляет вашему вниманию тренажер Challenge Climber 3.0. Тренажер практически бесшумен, заниматься можем даже ночью, когда вся семья спит. Эллиптический тренажер с функционалом степпера, имитирующий восхождение в гору. Теперь, не выходя из дома, вы можете подниматься в гору, тренируя свои ноги, дыхательный аппарат. Тренажер подстраивается под вашу длину шага. Достаточно 15 секунд позаниматься, чтобы войти в ритм. Механическая модель с цепным приводом и маховиком весом 11 кг. Изменение нагрузки с помощью механического регулятора 8 положений. Легко изменять нагрузку при помощи одной шайбы. Покрутите вправо нагрузка увеличится, покрутите влево нагрузка уменьшится, что отлично видно на видео. Большие педали с бортиком и нескользящей поверхностью. Для удобства перемещения предусмотрены два транспортировочных колеса в передней части тренажера. В задней части есть компенсаторы высоты. Прямые ручки с мягкими накладками для тренировки. Г-образные поручни с датчиками пульса. Максимальный вес пользователя 125 кг. Маховик 11 кг. Вес тренажера 40 кг. Гарантия 12 месяцев. Регулировка высоты рамы 3 положения. компьютера скан пульс время скорость калории и раз актуальное предложение скидки подарки вы можете увидеть под видео ждем ваших заказов